Меня зовут Александр, мне 47 лет, я живу в Украине. Шмей Александр, в 47, в Украине. и мы сегодня поделимся возможностью, которая, я уверен, 100% интересует каждого человека на земле. Меня будет переводить мой партнер из Израиля, Акива будет переводить мой партнер из Израиля, Акива Мазор. Да, который несет эту информацию в Израиле и по всему миру. И попрошу наших партнеров поделиться сегодня своими результатами по продукту, по заработку. И мы просто пообщаемся, ответим на ваши вопросы и дадим вам полезную информацию. Если вы жаждете перемен, либо вы ищете для себя что-то новое, сейчас именно то время и время перемен может прийти в вашу жизнь. Как вы видели только что короткий ролик, это ролик был о компании Total Life Changes, в переводе с английского ⁇ это полное жизненное изменение ⁇ Чем занимается компания? Компания производит продукты для здоровья, детокс, снижение веса, витамины, минералы и другие продукты. א Hebrewami נוצרים ל ניקוי רגליים, אגוז, בקרת משקאל, קושר גופני, יופי, ומצרכים נוספים. ארגון, ארגון טרנס. работает больше 20 лет в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Северной Латинской Америке. א Hebrewo видеть ли мало מיסרימש安娜 в Арцаута Брите, в Америке Алатини? Вы видите на фотографии вот она начинала кампания своего существования с гаража дома. <свес> а сейчас большая штаб-квартира в городе Детройт, что Мичиган, США. <свес> в МИЧИГАН. Чем занимается <свес> компания таким Компания производит продукты для здоровья. Я расскажу. Расскажу о нескольких продуктах всего лишь. У компании около 50 разных продуктов, и каждый продукт это шедевр, потому что он дает каждый результат в своей области. Okay. Вот есть такой uh, чай травяной uh, из восьми из восьми трав. Это лучший в мире детокс, признанный в 2015 году лучшим детоксом в, в, в мире. Каждый человек, который добавляет в свой рацион этот вкусный травяной напиток, человек, рацион, этот вкусный напиток, получает положительные результаты по своему здоровью. Причем без всяких диет, физических упражнений, голоданий. За счет очистки организма внутренних ну, органов, печень, почки, кишечника. Человек с первого применения чувствует, как работает продукт. И сейчас вот наши э, партнеры поделятся своими результатами по применению. Да, другие продукты, их много, и о них говорить сейчас нету времени. После этой встречи вы попросите информацию у человека, который вас сюда пригласил. כי בוא נתחיל, כי אמית כמו דגלנו, אנחנו המוצרים, ולא לא נזמנת לדבר על הכל. אתה תבקשו מזד שיזמינו, תחכם שיסביר לכם על המוצרים והמשקפיים. Я просто покажу фотографии, какие люди получают вот с первого месяца. Когда я на химаку рыба ходишь, а ещё, на чем уж бы мутцары за это люди по всему миру из разных городов стран мира. Вот наш партнер, девушка из Германии, за один год сбросила 40 килограмм. Молодой парень, 40 килограмм из Америки. Молодой парень, вот, который с левой стороны здесь занимался спортом, качался, но слева, вот видите, он животик такой полный. Просто добавил в свой рацион чай, он очистил внутренние органы и у него получил... Но это мышцы нет, появились не от чая, это он накачал их в тренажерном зале. Вот есть девушка из Киева, которая за несколько месяцев сбросила 20 килограмм и полностью преобразилась. Да. И сейчас вы этих людей вживую увидите, услышите их историю, результаты, они. Есть результаты по очищению кожи, это псориаз в данном случае. <говорит> Есть, ребята с организатора микрофона, выключите к ему. Есть вот... Хозяин этого камня есть человек, у него вышел такой камень. И начнем с Акивы Мазора. Вот это его камень, он поделится своей историей, расскажет, как это все произошло. <звы> да, здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Акива Мазор из Израиля, мне 65 лет. Этот бриллиант у меня вышел после полтора месяца, что я начал использовать продукт. Я показывал его врачам они просто чуть в омарок не упали, они сказали, мы не понимаем, как такой камень мог быть у человека без операции. И я после первую неделю, я же начал, и после... я сбросил 2 килограмма, и я чувствую гигантский прилив энергии на 20 лет моложе своего биологического возраста, слава Богу. И Благодарю компании, вот Саша, что открыл передо мной эту возможность. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте с Израиля начнем. Давайте. Шимон, затем Вера Маргулиц. <actions're> да, меня зовут Шимон или Семен. Меня зовут Шиман, я живу в Израиле кур и... год назад почти год назад я попробовал эти продукты узнал об этих продуктах, попробовал и начал тоже матчша вот... нашаты начал как раз с этого чая которым который представил александр и александр и почувствовал э, просто такой сразу почувствовал прилив сил энергии и, и это конечно пошло вот за счет очищения организма. Я похудел за месяц на три килограмма. И, и начал прекрасно себя чувствовать. И начну, и, и, и, и прибавил другие продукты, добавил. Святые мутсаримносыфим. Кофе, энергия. Святые кафе, энергия. Утро yeah, такой... Ну, конечно, да, это такой замечательный э, продукт прекрасный продукт. Витамины, минералы, аминокислот, витамины, минералы, аминокислоты, аминокислоты. да. Хочу сказать, что кроме того, я начал принимать, начал принимать. Моя семья, родители, они получили прекрасный результат. <говорит> נתקתי, חלakteי, תמצרים באל גם תורים שלי, ובהם קיבלו תוצאות מדהימות. פה אבון, אני שושי, ובהם за девяносто лет, הם כבר אברו מזמנת גילו תישים, ובהם חיים ב- טוב. יא хочу сказать, да, я хочу сказать, там очень много результатов. У меня, у родителей очень много всяких разных результатов. הרבה много толцоуты цветы, телорим шли. Но что меня правда очень сильно впечатлило, что отец. Решая как бы другие, может быть, даже проблемы, у него проблемы с кишечником, и до конца он еще не вышел, хотя уже гораздо ситуация. в гораздо... гораздо... да, я... и יותר И уже намного, намного уже лучше, незаменимо лучше уже его его кишечник состояние. Потому что раньше это просто, ну, полная дезрегуляция, то запоры, то понос. Teilweise... сейчас намного стабильнее. Но что я хочу сказать? За это время, что он пил чай, там, три месяца, он стабильно пил чай, у него нормализовался сахар. а <ить> Я был сильно удивлен. Я пошел выписывать ему лекарства, и до этого он сделал анализ крови, и врач сказал, ему не надо уже принимать никакие лекарства. Поэтому прекрасно, что ты используешь пищевые добавки, ты используешь пищевые добавки, натуральные продукты, и ты приводишь свой организм в порядок может слава богу благодарю семён давайте вера твоя очередь давайте покороче потому что у нас порядка 20 человек и каждый хочет поделиться своим результатом добрый вечер меня зовут вера я живу в израиле михай Израиль. Я пользуюсь продуктами компании Телси чуть больше года. За год я сбросила 12 с половиной килограмм. Я Два размера в одежде. Что У меня укрепились волосы, десна, зубы. Ханихаем шили, и также ногти у меня полно энергии энергия и я пользуюсь практически все линейкой продуктов почти <imitating> <imitating> <imitating> <imitating> <imitating> <imitating> И поэтому и с большим удовольствием рекомендую эти продукты для своих друзей, и знакомых клиентов. Все. Все. Все Спасибо. Так, давайте, кто у нас еще хочет поделиться результатом? Миру целый идут, Таня, вот из Молдовы, которая живет в Москве сейчас. Таня, давай поделись, пожалуйста. Таня Шигара Бомосква. Здравствуйте всем. Меня зовут Таня Ботнер. Я родом с Молдавии, но в данный момент живу в Москве. Молдова, Москва. Мне 39 лет. До знакомства с продукцией TLC у меня было куча всего болячек. и что меня были головные боли, у меня была аллергия, я болела рука, ноги, Ingram, у меня был винбарагра, Но благодаря ТЛС за месяц употребления вот этот июнь июль я бросила мутцарить ТЛС. Кто ходишь, если муж Минус пять килограмм, минус три-четыре сантиметра с объемов. Минус 6 кило, поход целость сантиметр в У меня больше энергии, хочешь куча дел делать. если ли арбетер энергия? Голова совсем не болит. А росло куэва, Про варикоз вообще забыла, что такое? Шахахти ми, куэвэр, Также мой любимый потребляет эти продукты TLC. Что я не слышал? Мой любимый также потребляет продукт TLC, особенно мы очень полюбили Энерги. Это, конечно, наши результаты, но чтобы у вас были результаты, вы должны попробовать наши продукты. Спасибо огромное. Супер, спасибо. кто еще? Давай, Михаил, начни. Давай, Херсон, Украина, Херсон, а потом в Германию переедем. Михаил Германии. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Михаил. Мне 42 года. Я сам... А Михаил Украина. И Украина. Пользуюсь продуктами компании TLC 5 месяцев. Скажу сейчас только за один продукт, за удивительный продукт. Чай, травяной чай. С, осушен, с которого я начал свое знакомство с нашей компанией. Я родился в тяжелом, в тяжелейшем состоянии после коронавируса. Я сбыл в давления реального. А я Буквально на вторую неделю мое давление начало нормализовываться. Мама жбеща, вообще не лет, холачему шаму цар, боли ушли, я. боли мои ушли, иммигранты. А, я стал лучше спать. И тхальтилишо неутерто. Я стал лучше есть. Что стал лучше действовать? Кушать кушать. А, кушать. кушать. Удивительное свойство. Удивительное свойство этого продукта, скажу как есть, друзья, что абсолютно не меняя образа жизни и а я вот когда его сбили, ахлипсун давал бориха хаймсили. Просто добавляю в свой рацион. Не успею, в У вас пропадает желание кушать всякую гадость. Что кушать? Всякую фастфуд, вредную пищу. 100%. 100 всякое, вот я, я перестал хотеть это кушать. Раньше мне Не хочется сейчас мне просто не хочется без всяких усилий. Мне не нужно делать над собой усилий. не что Куча энергии, куча жизненных сил. Хавила анакичел энергия, амон амон коах коах в и огромное желание просто жить и делиться этим с рацион это вот Саша Осипенко, ты поделишься? Да, да. Туда раба. спасибо. Добрый день. Я тоже с Украины, из города Херсона. Сейчас пока время. Александр, они гами Украина мир Херсоны. Тоже принимал продукты компании TLC, в основном это чай. Страдал я. Да, очень сильно страдал вегетососудистой дистонией, и буквально за неделю применения этого продукта это все куда-то дивным образом просто исчезло. А также появилась больше бодрости, перестала болеть голова. Ну э, сфат, ну энергия, в выросли немножко. Кишечники, все внутренние органы просто чувствовал, как говорили, мне спасибо за это все. Они модемодера алкоголя тотчас. Тогда. Также включал продукты, это жидкие витамины, которые и тоже. Ли, гам, это дали... Да, дали хороший эффект. Я забыл, что такое герпес. <говор> <говор> <говор> Но у каждого будет свой результат, у каждого будут свои положительные эффекты, которые вы замечаете. идут, <говор> <только говор> <в этот> Церковь <момент. говор> Поэтому всем советую попробовать. Она... Наша жизнь того стоит. Лохая нанимация, а ли куламлит на это не точно. Волохо, не страшно. Спасибо, Саш. Олег, давайте в Германию переедем. У нас в Германии есть тоже много партнеров. На горле Германии гамма с Германия. Поделись, пожалуйста, кто ты, что. Олег, ты соперник Добрый день, дорогие братья сестры и дорогие партнеры. РФТ в фильме Телеси я уже примерно 7 месяцев. в Я съездил в Израиль к своему другу, пастору Симеону. Там он мне угостил этим продуктом, нутербуст и энергии. Про чай рассказал. Но я приехал и решил... И uh, и буквально 2-3 недели попил, я почувствовал, какая-то у меня сила, такая, power. И я поначалу даже засыпать ночью не мог. То есть такое было. А так как я занимаюсь много спортом и работаю в этой бронжи, в системе, Nee, זה, <плево> <в> спорт, <плево> и думаю, ну вот, что-то похоже нашел. И потом, естественно, мне как-то появился интерес, я начал предлагать своим кундам. <плево> <плево> Одна пациентка буквально попила два, два раза чай. И у него желудок прошел, который долгое время болел. У меня была лекуха, что Теперь она можно сказать, клиент. Но она не хочет. Она партнерам не хочет, но она клиент, клиентка хочет. <соторит> и через два месяца употребления, где-то два-два с половиной, я заметил, что у меня на левой пятке полностью э, чистая кожа стала. А то у меня раньше, так как я тренируюсь в бассейне, у меня грибок появился. И была пятка, как рыбья чешуя. И <соторит> она сейчас исчезла <соторит> полностью минучек олег перевести и мономар и да я сейчас многим кундам своим и вот друзьям и показываю да у меня нету то есть раньше прям мне, мне неприятно было сейчас слава богу не надо мне это <гум> לא נאימתי עליש החברים שלי רות הפסיוריאזוט בקפריהי. ליום אני שם באה, ואני איני מלאטירה, אני מרגיש מצוין. И вот буквально свежий результат вчера у меня одна пациентка была, она полностью все все тело у неё псориазом она болеет. Если платье, если лекохасе кола губщела, у меня Она бу, она Две недели пьет этот чай, как я Да, вот этот, который заваривающий чай. Эй, она, она... она говорит, Олег, у меня говорит, спина становится чище. Я говорю, она а ну-ка, а давай посмотрим. Олег, а да, да, вот этот, да, Александр. -да -да -да -да -да -да -да И я начал, я ей массаж делал вчера. И действительно я увидел, что у нее спина уже не так считала, считала, вероятно, То есть у нее у сильная была. И я уже такой, она обрадовалась. И, и мой я мой, говорю, мой. давай дальше пьем. Я показал вот эти результаты, фотографии, которые у нас в группе есть, когда там и полтора месяца мой, человек пьет, и, лед, и у нет, вот, такие результаты вот, сильные. И она такая замотивировалась дальше. И сегодня одна женщина, которая тоже услышала об этом результате, сказала, <закут> я, снаком, я, сказал, «Я -то тоже хочу купить, потому что ее муж, у него проблемы тоже со псориазом здесь. <закут> Слава Богу, я надеюсь, действительно, этот продукт, он действует. Я на себе испытал, я увидел на кажется, холил, символы, а Нужно иметь терпение. У кого-то может полтора месяца, у кого-то может быть месяц. У кого-то две недели. В результате в результате будет. Во-первых, человек худеет, желудок исцеляется, псариасу. И действительно энергия появляется. Я это сам на себе вот потребил, вот этот продукт. <со> энергия. Я сегодня получил посылку, тоже слава Богу. Я вот посылал Александру и Семену. Я могу показать. <со> вот <со> она. Я здесь <со> разложил ее. <со> да, и вот Супер. продукт <со> <Буча> Спасибо, Олег, большое тебе да. за результат. Это нормально. А, а, так что вперед и оздоровляемся. И можно, конечно, делать определенный бизнес благодаря нашим учителям, наставникам. И, да, Растем. Э, тода, Растем. Спасибо, Олег. Спасибо. Давайте, Лия, ты завершаешь. Лия, ты, это... с это, ты с кем то и нет. Да, добрый вечер всем. Добрый Меня зовут Лия Лысай. Я из города Киев, Украина, нахожусь сейчас в Киеве. Я в компанию начала попробовать чай Айасати. Начала Вот такой вот чай. За... За первую неделю я получила результат минус 3,5 килограмма. половиной килограмма. И дальше я продолжила пить этот чай, и в течение четырех месяцев я подключала продукты нутри-бурст, И за четыре месяца у меня ушло 20 килограммов лишнего веса. месяца у меня ушло 20 килограммов лишнего веса. Да, у меня также ушли головные боли, мигрени. Там были мигрени, которые вы расхронили, Юли. У меня была вегетистосудистая дистония, качала на погоду. Это тоже а если вы решали, мы заговорили. Если мы Также благодаря нутробост, моя дочка перестала болеть, пока она пила эти продукты полностью. не очаровывается в организме. В и ушли в фурункулы. Конечно же, это дало мне много энергии, хорошего настроения. И хороший доход. у нас прекрасная команда во главе с Александром Потаповым. Есть <свят> у меня получились результаты. Я стала директором. <свят> подо мной зарегистрировалось около 100 человек. я <свят> поехала в Дубае на встречу с президентом компании. в там И получила море опыта, и хорошего, и полезного настроения, хорошего опыта и хорошего. Балди не в моей команде также много людей получило очень хороший результат. Есть женщина, которая похудела еще больше, чем я, 26 или 27 килограммов она скинула. Есть женщина, которая восстановилась после инсульта за две недели. На и чай. много других результатов, которые, ну, очень положительных, которые дали наши продукты. Также коронавирус. Мы передавали uh, чай в больницу, ой, чай в нутробёрт, передавали в больницу, и люди выходили за одну-две недели, даже за одну неделю. Поэтому рекомендую команду, команду Александра Потапова, рекомендую продукцию TLC, чай, тамины, да, у меня тоже крепились ногти, волосы. Это все это побочные эффект. Поэтому делитесь тем, что имеете. Спасибо, Лия. Спасибо всем за отзывы, ваши результаты. Они действительно Я вижу, что сейчас люди подходят из разных городов стран мира, только заходят. Uh, я вернусь немного сначала и им поясню. Мы сотрудничаем hey, вижу... с американской продуктовой компанией, которая производит продукты для здоровья. И подтверждение тому ⁇ это отзывы и результаты наших партнеров. Что с этой информацией можно сделать? Как ее применить для себя? Первое ⁇ это вы можете просто попробовать продукт и получить результат по здоровью. Второе, на этом можно зарабатывать неплохие деньги. И третье, это можно помогать людям ваш, из вашего окружения и по здоровью, и по возможности заработать. Вы меня спросите, а что нужно делать, как нужно здесь зарабатывать деньги? Если вы любите и умеете продавать, вы можете на продажах этой продукции зарабатывать 50 процентов. Просто продавая один продукт, вы можете заработать от 20 долларов там и до 100 долларов. А что им что долларов? Если вы умеете и любите делать добро для людей, вы можете поделиться этой информацией и сказать человеку, вот есть э, люди, которые работают из дома через интернет. Зайди и человек, который придет в компанию и будет саму компании покупать продукт, например, купить чай комплекс на месяц, вы заработаете 20 долларов. Если вы будете рекомендовать эту возможность другим людям и открывать филиалы по всему миру, המציאות זה לאנשים אחרים. ויש להם שלוחות בכל אולם, בכל מיני מדינות, מקרים, קרובים, ידידים. Вы сможете получать пассивный растущий доход? Что такое пассивный и растущий доход? Это когда вы спите. Или вы едете в автобусе, или летите в самолете. Что в маркет, а вам приходят и... деньги на вашу банковскую карту. И вот, для примера, я живу в Украине, а Акива живет в Израиле. в Акива за неделю заработал 1000 Акива 1 тысячу долларов. Я за то, что порекомендовал Акиве эту возможность. Ани ла Акива зот. Я каждую неделю буду получать 50% от заработка Ани, кол швуа, 50 Акива. То есть я заработаю, мне компания выплатит 500 долларов. И чем больше у меня таких филиалов в разных странах, в Германии, в Израиле, в Бразилии, в Америке, по всему миру... Вот в этом заключается весь бизнес-процесс. Еще раз. Мы пьем продукт и улучшаем свое здоровье. אנחנו מישתמשים במוצר ומשפרים תבניותו של אנחנו. Мы продаем продукты и зарабатываем 50% от стоимости продуктов. אנחנו מוחרים את המוצר ומרובחים 50 אחוז המוצר. Из рекомендаций мы зарабатываем 50% от заработка наших. ועל אמleta euh, אנחנו מרובחים 50 אחוז של אדם שמופר את המוצר. Поэтому я вас благодарю за то, что вы уделили целых 40 минут своего драгоценного времени. אנחנו מודים לכם שאתם אה, חילקתם, אה, שאתם השקעתם חצי שעה, 40 דקות מהזמן היקר שלכם. אם אתם צריכים מידע נוסף אה, בנוגע לחברה או בנוגע למוצרים, את פרלסил, את אתם תוכלו לפנות לאדם שהזמין ולקבל ממנו את המידע החוץ לכם. Но самый лучший вариант ознакомиться с продуктом... Это заказать эти продукты для себя и начать их использовать. Вы будете благодарны тому человеку, кто вам дал эту информацию. Поэтому если вы... זажדите в своей жизни перемен? ים אתם חושקים בשינויים בחיים שלכם? изменить свою жизнь либо ее улучшить? ואתם רוצים לשנות את החיים שלכם, לקבוע חיובים יותר? то это время прямо сейчас. אז הזמן הזה ובדיוק עכשיו всех благодарю и желаю всем добра, мира и благословений. <Kelsey and 36 swallow> каждый, каждый день 21.00 по Киеву и Иерусалиму. У нас проходят такие встречи по отзывам и результатам людей по продукту. ‫עוברים אצלנו מפגשים כאלה ‫של חלוקת תוצאות אף אחד kto примет решение с нами сотрудничать, у нас есть отдельные группы в чате в Телеграме. ומי שיקבל החלטה וירצה לקחת חלק, kitaנו ביחד לעבוד ולארביח כסף, יש לנו קבוצות אחרות, אנחנו נחברו там לקבוצות אלה, ומי מקבלים יחד איתנו. Присоединяйтесь к нашей дружной команде, и мы будем рады с вами. It's נעבוד ביחד איתכם, לקבוצה חברתית זו. Да, всего доброго всем. Спасибо большое.